Тогда, пока она перезагружается, начнем с вами, потому что здесь я смотрю, как много тех, кто уже был на мастер-классах. Нина, Альбина, девочки, Елена, специально для вас каждый раз думаю, что рассказать снова. Вот, Альбин, ради вас с Ниной и Еленой Алексейнкой, и еще девочками, которые уже слышали меня. В третье, в третье свое появление на эту тему раздумывала, чтобы вам новенького рассказать, интересного. Поэтому сегодня расскажу вам про 12 дворцов и про шрамы. Ну, про шрамы будем все 10, отлично, все слышат, да, отлично, все меня слышат прекрасно, и видят. Мин, добрый вечер, альбиночка спасибо всем и расскажу о том каким образом мы смотрим эти шрамы например или какие-то знаки например но много есть способов смотреть я сегодня расскажу как смотреть по 12 дворцам вот вообще Сеакномика, конечно, чрезвычайно увлекательная. Друзья, поставьте, пожалуйста, вот я вас очень прошу, поставьте, пожалуйста, единицу. Те, кто в первый раз вообще меня видит, кто никогда в жизни меня не видел. Я вкратце представлюсь. Тамара, здравствуйте, приятно познакомиться Тамара, Вот Тамара меня не знает. <клёх> ну, может быть, еще кто-то первый раз меня увидел, поэтому... Елена. Угу. Ну, меня зовут Светлана Ланская, Я преподаватель школы а, китайской метафизики Натальи Пугачевой. И а, преподаю и душу. У меня уже есть несколько выпусков: тех, кто изучил эту волшебную науку, продолжают учиться. Отлично! Идем к вам на курс. Прекрасно, Оксана! Очень приятно. И... Я, разумеется, кроме «Дзывы душу» изучала и бадзи, обучалась я у Рэймонда Лоя, у Джанна Пеха, у Тонитана, и те, кто меня знают, уже знают, что я я это неоднократно рассказывала, изучала и дзинь, и фэн и летящих звезд. Ну, вот запал мне Дзевы Душу, и мое необыкновенное увлечение физиогномикой или минсиан. Все-таки мне ближе это название Минсиан, чтение судьбы по лицу. Поэтому я а, чрезвычайно была увлечена, изучала глубоко, у нескольких мастеров этот, а, эту науку. И которая полнее раскрывает нам, когда мы... Э, дело в том, что в и душу мы можем построить карту, только зная час жизни человека. Многие люди не знают часа жизни, часа, часа рождения. Вот. Не знают... У меня попадали случаи, когда даже день не знают, потому что родились там, в, в, в семье оленеводов. Или, например, в Казахстане даже у меня есть две подруги казахстанские, которые не знают, то есть мама родила, так вот, э, вроде бы приняли роды, когда поехали в ЗАГС, тогда и написали, выбрали благоприятный день. Ну, допустим, 8 марта. Вот, я изучала фэн-шуй, но, повторяю, мои любимые увлечения, это душу, физиогномика, менсиан китайская физиогномика и и дзинь я еще обожаю и дзинь. вот у джина пэха у всех мастеров которые приезжали китайские я обучалась и у рэймундалова и у джина пэха и у тони Тана, и у китайских мастеров и у сингапурских и у гонконгских вот я филолог преподаватель русского языка и литературы в национальной школе в иностранной в основном это я работала с студентами из разных стран восточной, юго-восточной Ну, Вдобавок к всему я изучала историю Китая, асизм да, в московских. Ну, это уже дополнительными, кажется, в московских университетах и китайскую медицину. Вот поэтому дипломы мои, они все китайские, ну, словом, э, вкратце рассказала, чтобы не задерживаться. Елен, если Лен готова, она может выйти. Если нет, то я, в общем-то, начну рассказывать, о Лен, потом, когда уже перезагрузится и все наладится, она может выйти. Вот, так сегодня у меня исправленная презентация, поэтому, те, кто уже был и слушал, вы, пожалуйста, меня. Э, дослушать до конца потому что я расскажу вам сегодня я дополнила презентацию и то что фактически очень скажем так ну вошло в курс но тем не менее там детально я расскажу здесь для вас чтобы вы уже буквально завтра начали смотреть приглядываться и смотреть на лица людей совершенно по-другому помним что все отмечены на нашем лице все что есть как корректировать говорят можно ли корректировать пластическими операциями если что-то неудачно можно ли изменять а, каким-то образом да можно корректировать но тем не менее в знаки эти что-то нам говорят и говорят порой очень много а, когда у нас нет возможности, ну и даже нет необходимости смотреть карту человека, нет необходимости узнать, какие у него... Там, в каком периоде он находится сейчас, каким было у него детство, какое у него отношение, там, какие отношения с братьями, с, там, предрасположенность к богатству, к власти? Вот будет ли он подавлять нас? Полезен ли он нам? Вот о полезности по пяти элементам это, конечно, на курсе, потому что там все у нас будет очень-очень подробно. А здесь я расскажу то, что. Ну, является, на мой взгляд, тоже мега интересным вот Рэймонд Лонг. Мне рассказывал очень много, вот, ну, ну немного у Рэймонда так все кратко, но тем не менее вещи какие-то тоже о физиогномике китайской я их сегодня вот включила и а Сисин Син у меня мастер был, он тоже обожает физиогномику И только проводит сессии лично, глядя на человека Чтобы понимать, как ему подавать информацию Как с ним общаться, что, собственно говоря, ожидать Может быть, я там туго думаю, к примеру И мне нужно по 10 раз объяснять Вот это тоже все можно увидеть вот. и Я вам некоторые секреты сегодня раскрою я хочу сказать, что, конечно, физиогномика – это волшебная наука. И ей, разумеется, как и всем китайским направлениям, метафизики, астрологии, им необыкновенное количество лет. И все скептики, которые говорят, что это все ерунда. Ну, хорошо, что же не ерунда? Ерунда то, что изучили. Готовы поверить быстрее Юрию Лазев, что Земля плоская, да? Вот, если слышали его интервью, плоскоземельщик, и что она покрыта куполом, <laughs> вот, и что у нее везде, куда не поедем, в каком направлении не поедешь, откунешься в вот ледяной купол. Ну, словом, юмористов у нас до сих пор полно. Ну, что касается китайцев, то э, все науки э, китайской, астрологии, лоза, конечно, да, он отжог. Вот, все науки китайской астрологии, многие из них и дзинь, это и в том числе менсян, основы физиогномики, которые изучаются во многих университетах мира, наряду с физиогномикой греческой, тоже используется менсян, чтение судьбы, характера, предрасположенности по лицу. И многие из этих наук, они вошли в наследие ЮНЕСКО. Ну, кто-то может возразить, да, что борщ и лаваш тоже армянские вошли, в нас, являются наследием ЮНЕСКО. Ну, это, конечно, так, но тем не менее отрицать, ну, скажем, миллионами лет, порой десятками тысяч лет проверенные истины мы не можем, потому что... Ну, мы всего лишь люди, ограниченные одной человеческой жизнью в своем познании, за которую нам хочется э, что-то узнать. Вы знаете, э, и вот спрашивают, каким образом нам можно корректировать что-то? Вот если мы увидели, например, родинки под глазами, которые символизируют слезы над детьми, вот что делать, как э, можно ли исправить свою судьбу? Я хочу сказать, что на эти э, вопросы китайцы всегда отвечают однозначно. Свою судьбу исправить можно. Чем? добродетелью. Делайте, просто каждый день относитесь к миру, это все воздастся. Понимаете, вот это колесо сансары есть в китайской в метафизике и вообще в китайской философии есть такое понятие, как мистическая добродетель. Есть много легенд, которые связаны с мистической добродетелью. Это когда ты делаешь что-то хорошее и запускаешь вот этот круг, он бывает. Большим этот круг и возвращается к тебе с возрастом, с годами, в виде доброго богатства, и душу. Он возвращается в виде хороших, заботливых детей, друзей, поддерживающих, там, хороших специалистов, которые к тебе приходят, добрых соседей, да и просто людей, которые э, помогут, там, не знаю, дряхлый дорогу перейти. А бывает, возвращается очень-очень быстро. Так вот, лицо человека, оно очень сильно отражает вот это вот... Э, человека И когда мы запускаем вот эти круги э, мистической добродетели, э, делаем что-то хорошее и потом пожинаем плоды, э, мы, мы меняем себя, меняем себя изнутри, меняем свою внешность и меняем свою судьбу. Ну, кроме этого, есть, конечно, банальные вещи. Это наши дорогие косметологи. Э, некоторые из них тут сидят у нас, люди, которые занимаются, делают всякие бровки, губы вот алина добрый день и те кто старается сделать людей красивыми но если мы знаем еще каким если клиенты знают если мы как астрологи будем рекомендовать людям что же сделать для того чтобы не гнаться за моды каким образом можно скорректировать какие-то, скажем, собственное восприятие людьми. Кроме этого всего, меняется наше поведение, наши отношения, наша и наша судьба в целом. Потому что, как вот по этому кругу, мы маленькое изменение влияет на наш характер, влияет на наши поступки, влияет на результат наших поступков. Словом, все это можно корректировать. Можно ли исправить форму бровей, ну если у человека нет бровей, например. Но нет такое бывает, увы, то или, например, большое очень расстояние между бровями. Ну, мы знаем, да, что интеллект человека, ну, вернее, вы еще не знаете, но я скажу вам, что интеллект человека можно увидеть расстоянию между между бровями, поэтому у детишек вот с синдромом Дауна у них, ну, у них практически нет бровей, у них они очень очень далеко друг от друга посажены, а, поэтому когда у человека большое расстояние между бровями, он визуально воспринимается как человек, ну не очень далекий такой, скажем. А, естественно мы, чтобы воздействовать на восприятие себя, мы должны это исправить вот сократить так же как и сросшиеся вот эти брови но я сегодня расскажу почему плохи сросшиеся брови почему непременно нужно удалять эти волоски вот эти самые необходимые и самые важные какие-то ну, столпы вот, знаний я вам дам то что можно применять уже вот буквально сегодня пойти и что-то сделать и так Минсян это чтение судьбы, еще говорят минсян, мяньсянь. Вот я привела два, значит, два типа транскрипции. Это чтение судьбы и удачи, жизненной удачи по лицу человека. По Минсяну мы рассматриваем лицо, характер, судьбу человека как единое целое. Вот, как единое целое, как кроме того, что те, кто изучает бадзы, знают, что наша жизнь, она, ну, как бы у нас есть такты удачи, а в и душу есть также десятилетия, так вот эти десятилетия и такты удачи, они тоже отражены на нашем лице такты. В частности, первый такт удачи – это уши, к примеру. И по ушам мы можем понять, какое вот родился ребенок, мы можем понять, хороший он будет или баловник. Будут о нем заботиться родители или не будут о нем заботиться родители. И самое интересное, что люди, у которых хорошие такие, ну, качественные, правильные с точки зрения Миньсян ушки, дети, у них и даже взрослые люди, у которых идеальные уши, вот, все соответствует параметрам, о которых говорит Миньсян. Мы, мы просто смотрим их карту и мы знаем, что первый такт уда удачи у них, такт рождения, он... Первый такт, он у них отличный, как правило, очень-очень хорош для его мастера дня. Ну и все остальные, например, нос у нас там, это период с 41 до 51 года. И мы тоже можем увидеть по этому носу, как, допустим, сопоставить его с этим тактом удачи человека. Потому что это карьера, это накопление богатства, это реализация, и хороший нос всегда говорит о том, что хорошего человека так. И так все, в общем-то, можно рассмотреть, можно увидеть вот некоторые особо значимые такты удачи. Лен. Я просто... Не, Не, прерываю. Не прерываю, я просто вышла, ну протестироваться. Ты сейчас поборола техническая поддержка, проблему. Все, все, до встречи, Удачи. всем, пока. Хорошо, друзья мои, а, ну вы как? Меня слышно, видно, интересно. Хорошо. О, мусульман с наступающим праздником Курбан Байрам. Конечно, дорогие мои, с Курбан Байрамом вас. Поздравляем! Присоединяемся к поздравлениям! Все отлично. А, наших дорогих девочек, мусульманок из, и наших м, замечательных учеников из Казахстана, из всех-всех стран Азии мы поздравляем, потому что я сама родилась в Казахстане, вот где до сих пор живет мой любимый брат в Алмате. Я передаю ему привет, пользуясь случаем на поле чудес. Поэтому, э, итак, все э, для тех, кто изучает Бадзи, невероятно интересно будет увидеть вот это вот, э, как соотносятся вот эти такты удачи с лицом человека. А, я уже говорила, и те, кто был, я хочу сказать, что минсиан является неотъемлемой. Частью китайской культуры китайской культуры астрологии, метафизики, вот, которая состоит из пяти столпов, на которых держатся и все мастера, они несомненно применяют в комплексе умело все эти а, науки. А вы, дорогие мои, ну вы уже столпы, вы уже знаете Бадзи или Дзевы Душу, или, ну даже если вы знаете западную астрологию, здесь тоже многое, много может пересечь, мы можем найти как бы совпадений, ведь в нашем мире все так взаимосвязано. Второе, это все гадательные практики, ну кроме Таро, конечно же, мы говорим о китайских гадательных практиках, это там, Идзинь, гадание на палочках, гадание на камнях, то есть много-много типов разных, разных типов гадания. И они китайцы это удать, умело использовать, но самое популярное, конечно, идзинь вместе с своей книгой ⁇ Перемен ⁇ То, что, собственно, и является наследием ЮНЕСКО официально. Это, конечно, китайская традиционная медицина, которая тоже э, изучает лицо человека по точкам, кроме всего тела, еще и лицо человека. И мы можем найти много-много полезного в знаниях китайской традиционной медицины, того, что мы можем применять, зная и физиогномику. Это, несомненно, фен-шуй и неньсян. Мы знаем прекрасно, что эти науки все, они определяют э, вот, астрологию, фен-шуй. Китайская медицина, они влияют на здоровье, на судьбу человека. Гадательные практики тоже применяются для того, чтобы помочь человеку в этой жизни. Не запутаться, выбрать правильное решение, найти ответ, не совершить ошибку, когда мы стоим перед выбором и применялись тот же самый ценинг дон стратегии его применялись для того, чтобы человек смог прожить счастливую жизнь и добиваться своих целей. Беншу и Минсиан. И все это энергии, все, все эти э, науки говорят о тех энергиях, которые нас окружают и влияют на нас, э, от которых зависит наша удача. Ну, наша задача выжить в этой жизни, улучшить эту удачу, сделать себя счастливыми и увидеть знаки судьбы, в том числе на лице, которые мы можем ну порой только по лицу понять только по лицу и в этом помогает нельзя конечно настоящие ну как бы что значит настоящий многие китайские мастера те кто практикует они непременно требуют фотографию или личного встречу чтобы увидеть лжет человек или нет о своей дате рождения искренен он или нет и какие повороты судьбы ему пришлось пройти а у нинсян огромная история, которая уходит в 403-221 год до нашей эры. Это много школ, много направлений и до сих пор процветает. Сейчас, слава богу, уже вернулся в Китай Нинсян. Сейчас очень демократично в Китае относятся, ну, конечно, поколение детей моих, например, ровесников, тех, чьи родители родились в 50-е годы, там и э, то поколение, которое, э, ну, наши дети, э, которых мы воспитали такими, скажем, э, ну, неверующими, атеистами, скептиками. Они, конечно, относятся к этому скептично, но тем не менее применяют все. И э, это, то, что они в это верят и используют, мы можем с уверенностью сказать, потому что у них вот только прошли вступительные экзамены, где они тысячами идут в храмы, ставят всем богам, которые читают мантры. Э, приносят подношение и министру образования, фотографию которого они ставят, и э, Сидзэнпиню и э, всем богам, отвечающим за Винчангу, например, которого, о котором мы говорим, одной из божеств, которые мы изучаем в и Душу. Вот, даже есть храмы Винчанга. Ну, а в и Душу есть звезды Венсу и Венчан, которые говорят о способности человека говорить, и мы более того можем понять, что если хороший венчанка или хороший венцу, то это отражается и на лице человека. Так же, как, например, Таян. Это солнце, которое отвечает за глаза. Оно тоже, здесь мы тоже находим параллели в карте нашей. А, неважно, где этот таян находится. Вот. Это солнце. Это божество, которое отвечает за мужскую силу, за энергию, за таланты, в том числе за глаза, за отношения с мужчинами, то есть если он поврежден, например, или испорчен, то, ну, или он у нас, к примеру, мы родились такой вот, когда он у нас с ну, поражен хуади таким злым божеством, то это тоже может проявиться и на нашем лице, потому что наш орган речи – это язык, губы, зубы. Вот по ним можно понять, что, ну, то есть, если, например, бог литературы у нас или бог речи устной, вот эти два буга повреждены, то это может отразиться на том, что у нас будут ну, проблемы с зубами, проблемы там, с губами, вообще с ртом, с речью, там, с заиканием. То есть вот это все можно в том числе увидеть по лицу. Вот. И, конечно, китайцы в это верят. И сохранению вот этой культуры, когда Мао Цзэдун разогнал всех астрологов, в 1949 году они бежали на Тайвань, основали там целые а, а, а, агломерации, сохранили вместе с этими книгами, сейчас они иногда возвращаются, но а, не знаю, насильно вернет Тайвань Китай или нет. Сейчас вопрос стоит остро, но они отбиваются, не хотят возвращаться, но там, конечно, процветают все эти науки, и в том числе развиваются школы неся. В одной из школ, Дзывэй Душу, где в том числе изучали Нинсян, я тоже обучалась. Вот. И благодарить мы должны вот как раз Чень Кайши, вот этого генерала, который бежал и создал там такую демократичную среду. Вот, Ниньсян, лицо человека характеризуется по многим, по разным принципам. Я пробегусь, для тех, кто слышал, тем не менее, потерпите, я вам все это... Повторю, а потом поговорим про 12 дворцов. Принципы инь-я рассматриваются на лице. Есть женская половина лица и мужская половина лица. И есть средняя часть лица, которая не является ни мужской, ни женской. Вот, и анализируется одинаково. Ну, например, уши. вот И там уши, брови, вот они имеют у женщин правое ухо, отвечает за первые годы жизни от нуля, ну от одного года, потому что у китайцев нуля лет нет, как у нас, у них ребенок рождается ему уже сразу один год, поэтому мы когда смотрим на карту, например, лица, где точки показывают э, годы, мы должны всегда, ну как бы, отнимать один год для того, чтобы понять, что 41 – это 40 да, лет. То есть э, привести в соответствии с, нашей европейской, с нашим европейским вот этим чтением возраста и отношением к возрасту. Вот. Ну, э, а у мужчин детство начинается, с, э, мы читаем детские годы по левому уху. вот, То есть вот это женская половина, мужская половина, инская, и янская, И эти энергии – это все а в нинтян, изучается кроме этого всего типы э, там, и наши э, лица делятся на формы лица на форму я э, металла воды де, дерева огня земли и даже какие-то э, Другие элементы, например, родинки, они являются элементом дерева. Поэтому мы тоже рассматриваем, удалять или не удалять, вот с точки зрения того, где она находится, эта родинка, и что она относится к элементу дерева, и каким образом это может повлиять на нашу судьбу. Например, если мы знаем, что наш небесный ствол там, дня, например, ну, к примеру, огонь, ну, тогда вот дерево получается, что нам полезны или нет, мы смотрим и принимаем решение, удалять или нет. Кроме этого всего, еще смотрим по дворцам. То есть у нас есть формы бровей, губ и прочего, как раз соответствующие этим пяти элементам. А значит, увидев человека, не зная его карты, мы можем уже понять полезность его для нас. То есть насколько этот человек может нам полезен быть или может он нам навредит. Вот. И если мы ставим задачу, например, сейчас мы идем к цели купить квартиру, разбогатеть или построить карьеру, а нас окружают, например, люди с тем же самым как бы, элементом, да, который наши друзья, то есть ну, к примеру, сплошной металл, мы металл, и они все у нас, как на подбор металл, то мы понимаем, а металл, к примеру, нам там не полезен, вот, то мы понимаем, что путь к богатству будет несколько более долгим. Все это можно соотнести с Бадзе и использовать это в комплексе с картой нашей. Идти в ногу с ней. Принцип 10 типов лица. Это целеполагание в жизни каждого человека и его отношение к жизни. Это предназначение, которое мы тоже можем прочесть по типам лица. Тот, кто направлен на достижение цели, или тот, кто будет вести расслабленную, расслабленную жизнь. Но это, конечно, может быть полезно для работодателей, для нас, для того, чтобы... Опять же, обзавестись друзьями, найти себе спутника жизни или понять, что наш ребенок, к примеру, которого мы хотим, из которого мы хотим сделать борца, вот, чтобы он там у нас итхэ квандо занимался, и пошел учиться в институт МВД или в казецкий корпус его отдать, то есть и в хоккеем, чтобы он занимался, то есть чтобы он был мужиком, мужественным. Но мы видим, что все его черты лица, они э, соответствуют вот этому принципу, и он у нас ну, слишком мягкий. Ну, это как раз баланс судьбы, например. Тогда соответственно мы э, просматриваем анализируем все наши цели, которые мы на него направили, и выбираем путь, который соответствует ему. Потому что для нас самое главное, чтобы наши дети были счастливы и максимально использовали свои ресурсы, которые заложены в них. Несомненно, использование этих ресурсов тоже вот, мало знать карты порой, лицо может подсказать. Также, например, ребенок может расти, родиться, мы будем считать, что мы делаем для него абсолютно все, но он вырастет и будет считать, что мы ему что-то не додали, потому что вот именно этому ребенку, глядя, например, на форму его ушей, где проявляется недостаток родительского внимания, что он предоставлен самому себе родители не защищают, вот он может считать, понимаете, то есть нам будет казаться, что мы для него все сделали, мы работали, мы окружили его гаджетами, там дали ему то, все и возили его в Сочи и в Турцию, и, словом, у него была своя комната, но тем не менее у этого ребенка, тем, ему еще вербально нужно об этом говорить, что мы любим тебя, то есть недостаточно поступков, потому что вот ушки как раз, Такие Есть такая форма ушей, которая говорит о том, что родители ну, брошены родителями, ребенок незащищенный. Вот эти дети. Эти люди, скажем так, вырастают, считают, что родителям что-то не додали. И только анализируя их родителей вместе с человеком, когда ты говоришь, ну а вот это было, было, а это, а это, а это, да. То есть они вроде старались, но для него это было, было мало. И мы можем увидеть по ушам вот это вот, вот, уши торчат. Конечно, ушки должны быть прижаты, потому что уши, это, ну, что касается ушей, по ушам очень много нужно сказать, но скажу прямо, что нужно, чтобы ушки были, ну, не нужно, скажем, хорошо, когда уши прижаты. Вот. Можно увидеть, характеризовать по четырем регионам, по стагодовым точкам, по горам и рекам лицо, то есть это все принципы анализа, горы, это наши выпуклые правое ушко оттопыривается, видите, вот правое как раз женское ухо, женская сторона оттопыривается, вот нужно смотреть, и это янские горы, это у нас выпуклые части нашего лица, нос, лоб, подбородок, скулы они как раз отвечают за самореализацию нашу, за достижение цели, за наши таланты, вот, а рейки это вот эти пазинки, все мягкие части, это рот, глаза, они говорят о интеллекте, о нашем ресурсе внутреннем. Вот, это 100 годовых точек. То, собственно, чем мы будем на курсе заниматься очень-очень плотно, проходить говорить. И вот сейчас в рамках того, что мы говорим о шрамах, я хочу сказать вам вот... А, левая сторона, да. Вот. Я хочу сказать вам, что а, как раз, что касается шрамов, то зная точки, которые а, на, соответствуют возрастам на лице человека, мы можем понять, как, э, какую травму, в каком возрасте человек пережил, что и или же, допустим, какое испытание ему придется пройти в этом возрасте. Кроме этого всего относительно шрамов, шрамы это всегда отметины судьбы, и они что-то на что-то влияют. И я сегодня расскажу как раз вам о том, как можно увидеть вот эти отметины по 12 дворцам. Как локаторы. А вот, Марина, не переживайте, что у нее ушки как локаторы. Если они у нее хорошие, розовые и мясистые, то у нее отличные, прекрасные даже локаторы. Вот. Принцип анализа судьбы по трем частям лица. Верхняя часть, центральная, нижняя. Вот я об этом тоже расскажу. Я хочу сказать, что, конечно, ниньсян прекрасен тем, что наше лицо никогда не лжет. И наше лицо способно рассказать больше, нежели... Карта порою, потому что карту мы можем себе, ну, мы можем неправильно посчитать час рождения. Вот. Кроме этого всего, жизнь может нас таким образом бросать. У нас всегда много дорог, мы можем пойти по какой-то дороге, которая наше предназначение не раскрывает полностью. Так вот, все эти подсказки, многие из этих подсказок мы. Фильтаем по лицу. Мы можем увидеть, удачи ли в человеке, в периоде удачи или нет, находится сейчас человек. И сравнить с тактом удачи. И здесь я привела Уоррена Бафта и Юрия Антонова. Людей, которые, один из которых в 90 лет находится в прекрасной удаче, не имеет поперечных морщин. Вот хорошими такими с точки зрения меньсян хорошие а, черты богатства и а, я могу сказать что этот человек проживет еще достаточно долго вот и юрий антонов с погашим взглядом с а, таким а, здесь правда он еще был в, в неплохой удаче но тем не менее изолированный а, такой приоткрыв рот то есть вот 90 лет и 50, и когда зная мы, конечно же, можем уже взглянув просто на человека рассказать о нем, о его жизни, о его. Посмотрите, какие большие уши у Варнабафта миллиардера, вот. То есть достаточно розовые губы, то есть... Очень много э, моментов, которые говорят, что этот человек прожил хорошую жизнь вот, и, возможно, еще долго прожи проживет достаточно... Э, ну, и так уже 90 лет, но я думаю, еще с десяток лет он может прожить. Вот. Э, люди, которые живут в потоке, в хороших энергиях, те, которые окружают себя полезными людьми, живут в... В соответствии со своими ну скажем в соответствии со, со своими внутренними желаниями реализуются они изменяются тоже вот достаточно красиво те которые востребованы любимы это люди у которых на лице написано те которые люди которые не изолированы от общества у них всегда Лица, синдричные и красивые, даже без пластических операций. Поэтому мы видим здесь по Изабель вот, по Фрэнсис Макдорманд и Бриджит Бордо в центре, которая изолировалась, ушла. вот, И, в общем-то, от этого мира не востребована как актриса начинает деформироваться лицо. Понятно, что ей уже много лет, но посмотрите, какой была Майя Плесецка и прочее, прочее. Вот на курсе как раз я рассказываю подробно об этих изменениях, которые мы можем увидеть по лицу взрослых, уже возрастных женщин. Вот, а о том, как нам жить в соответствии с тем нашим предназначением и каким образом мы можем, ну, Изменить, скажем, свою судьбу, свою внешность благодаря вот этим соответствию того, что в нас заложено и нашим образом жизни. Вот это тоже можно, собственно, прочесть, прочесть по лицу и это является одной из первостепенных задач ниньсян раскрыть потребности человека, как добавить жизнь самовыражению, как увеличить способности зарабатывать, как найти любовь, будучи, ну, скажем, не соответствуя каким-то канонам красоты, которые признаны в обществе. Вот эти стереотипы, как, например, Дуня Смирнова, посмотрите, Авдотья Смирнова и Чубайс, ну, все время... Да, все время смотрю на эту пару. И как бы сейчас здесь она еще в самом-самом лучшем виде в той Смирнова, потому что я видела ее в жизни. И хочу сказать вам, что вот Дуня Смирнова полностью соответствует своему имени. Она настоящая Дуня. Такая Вот небрежно одетая, пятерневая. Прическу прошла, не то что мы -то вылизываем каждый волосочек, чтобы что-то и нас ничего не торчало, выйти в люди. Птернева прошлась и пошла. То есть, знаете, это не пойми в чем, но у нее есть признаки хорошей карьеры и богатства на лице. Я не знаю, какие у нее уши, но я уверена, что Авдотья Смирнова выросла в отличной семье в заботливых родителей. Несмотря на, ну, у нее хорошая семья, интеллигентный отец, известный телеопера... дед был известный оператор, отец режиссер, поэтому, как бы, конечно, человек она а, непростой. Вот. Или жена Градского, молодая жена Градского. Тоже. У нее очень-очень много признаков того, что она встретит хорошего мужчину-мужа. Вот я сейчас вам расскажу, когда буду говорить о дворце любви, браком. Вот вы потом вспомните, как выглядят эти женщины. Вот обратите внимание а, на лицо Дуни Смирновой. На вот, это, на вот эту часть височную, какая она у нее пухленькая. вот, вот. Это очень-очень важно. Мы можем, конечно же, использовать в повседневной жизни эти навыки для общения с людьми, для того, чтобы подобрать ключик, смотреть на человека внимательно, проявлять особую эмпатию. Обязательно говорить, что а у тебя там родинка на носу и она означает то-то-то бла-бла-бла, чтобы человека застращать и запугать, или, например, своей осведомленностью рассказать, что вот а это здесь плохо, у тебя что-то было. Нет, это ни в коем случае делать не стоит, потому что одна из основных проблем, ну, одно из основных, я бы сказала, правил астролога с чего начинают китайские диагнозисты? это корректность это э, способность корректно мягко донести до человека не испугать вот всем умнительные и э, чем важно буду не часть сейчас скажу все погодите еще сейчас все постепенно вот и э, вот эта вот этика астролога она, конечно, очень важна. Помните, что все, что мы читаем и произносим слов, все это сбывается. Поэтому давайте аккуратненько все говорить и даже если что-то увидели, мы можем просто мягко, мягко на это намекнуть. не обязательно полить все. Моя практика показывает, практика консультанта что если даже у человека чего-то в жизни не было, а я об этом говорю, то это все сбывается. Понимаете, в самые короткие сроки. Поэтому я поклялась себе, что буду говорить только хорошее. Это касается плохого. То есть ты говоришь, что, ну, возможно, муж может... Там, ну, вот будьте осторожны в этом году. Это все начинает. вот, Начинается уже... Прошло полгода, и люди пишут, что вот так, и так, и так. Почему он сидел ровно 15 лет, и вот именно в этом году он пошел? Ну, много факторов, конечно, влияет. Но, вот, но тем не менее, когда вы говорите, то вы должны понимать, что многие, ну, ответственность, человеку хочется на кого-то приложить. Конечно, здесь тот, кто накаркал. Можно ли предугадать и как-то изменить? свою судьбу, зная, конечно, ее можно обойти. Разумеется, можно обойти эти острые повороты судьбы. Вот. Разумеется, обрести долголетие благодаря ментям тоже можно. Нужно смотреть на тех людей, которые по типу лица полезны вам. Потому что если это ваш личный разрушитель, если у вас столкновение, там Я не знаю, если, например, для вас не полезен металл, а муж у вас ярый, но яркий представитель металла, например, или там, металл истощает вас, то, естественно, и в отношениях тоже это будет продолжаться. Пока вы живете и вы будете чувствовать отсутствие вот этого внутреннего, как сейчас модно говорить, ресурса, но у нас это понятие достаточно конкретное несет информацию, поэтому по типу лица мы тоже можем сказать, почему эти пары прожили долго, кто они являются друг для друга ресурсом, конкурентом или там, самовыражением, к примеру, вот. Ну, о том, зачем приходить на курс, я рассказывала много раз. И сейчас, я думаю, я вам уже рассказала, что не только понять себя, понять родных, но и использовать активно в практике консультации. А сегодня я расскажу вам про особые отметины на лице их значения в 12 дворцах, по 12 дворцам. И Конечно, про особое отметим, про родинки, шрамы, бородавки. Вот, можно рассказывать очень-очень много. И это бы заняло у нас три часа. Вкратце я расскажу о том, что, как все-таки лицо подразделяется на 12 дворцов. И вообще, каким образом а, мы смотрим на вот эти вот шрамы. Потому что о шрамах Вообще, в китайской я в домике сказано не очень много, но я, тем не менее, эту тему досконально, так, ну, достаточно изучала хорошо. И хочу сказать вам, что в первую очередь, конечно, огромное, такая, огромное значение мы придаем, когда рассматриваем шрамы. Вот. Мы придаем тому, на какой Части лица они находятся, потому что наше лицо по возрасту мы можем разделить на три части. От ноля. А что говорят папилломы на шее справа? Ну, вот это вот, это, это бородавочки. Вообще китайцы, вот смотрите, бородавки, папилломы и родинки китайцы относят к одному элементу, элементу дерева. Они не различают родинка это или бородавка, это нарост. И говорят, что если она начала, если на рост папилломы или бородавка начала меняться в цвете, то вот тогда идите к дерматологу, все. Но в остальном я сейчас скажу, где хуже всего иметь бородавки, то есть вы не переживайте, что папилломы на шее справа, они означают что-то страшное. Нет, у нас есть четко несколько зон, на которых не должно быть никаких повреждений. И я вам сейчас о них расскажу. Поэтому не переживайте, на шее, там еще где-то, ничего страшного. Это все, повторяю, элемент дерева. И э, здесь нет какого-то проклятия. Вот э, надумывать мы себе не будем ничего. Итак, сегодня мы поговорим все-таки о, о шрамах. Смотрите, шрамы или особые отметины, конечно же, говорят о том, что они, мы их можем анализировать с разной точки зрения. В первую очередь шрам, это, э, он несет в себе информацию о некой травме, которую человек, ну не, не просто травме, там ударился лбом, допустим, в детстве, там или еще, о внутреннем потрясении э, о внутреннем потрясении, я думаю, что нужно смотреть, насколько эти ямочки от ветренки, наверное, это не будет считаться шрамом, потому что их много. Это все-таки удар, это резаная какая-то. Вот. Так вот, смотрите, а в зависимости от того, ну, мы говорим о глубоких шамах, о шамах, которые изменяют внешность, заметные, не просто шрамик маленькое, что-то такое там. Ну, как, к у меня в детстве сестра откнула вилкой в щек. Вот у меня там четыре точки было. <свят> вот, Ну, это как бы, ну, вроде как шрам, но незаметный, как бы. Ну, то есть ерунда. Вот. Но если бы она выпнула, например, мне глаз, и у меня был, был бы уже шрам такой огромный, то, конечно, это уже, ну, это шрам. Все, тут уже можно, <свят> как бы, анализировать подробно. Вот, так вот, шрамы, которые большие шрамы, то есть такие шрамики, ну, а, заметные. Те, которые у нас есть на ушах, на лбу, а, под бровями, они в первую очередь могут говорить о том, о, о, о чем-то сильном, о каком-то стрессе в жизни человека. Вот все личико чистое, и здесь у нас шрам на лбу первой половине жизни ну, до, от 0 до 34 лет. Это шрам, который может изменить, ну, это шрамы поворота судьбы, шрамы-знаки. Кроме всего прочего, конечно, шрамы мы можем еще посмотреть по а, тем у, точкам, которые у нас располагаются. То есть точки, соответствующие возрасту, если это шрам какой-то глубокий. Потому что именно в этом возрасте человеку пришлось пережить что-то какую-то проблему, но я сейчас расскажу, где именно шрамы плохи, где они меняют судьбу человека. То есть мы можем посмотреть, повторяю, увидев шрам на лбу какой-то, мы можем сказать, что, или, например, где-то там, ну, не знаю, на брови, что у человека в жизни от 0 до 34 лет произошло какое-то такое событие, которое изменило, развернуло его жизнь, может быть, он заболел чем-то, может быть, он попал в аварию. То есть что-то такое, что полностью поменяло его профессию, образ жизни, семейное положение. То есть он, ему там потеря близких. То есть вот в этот момент крупный шаг указывает на вот эти вот вещи, произошедшие с человеком. Дальше. Нос, носогубная ложбинка, скулы. Это возраст 35-55 лет. Конечно, шрамы здесь очень плохи, потому что это возраст активной жизни, период самореализации человека. И э, не переживать по поводу нос, носика пока еще, не надо, <laughs> не, не надумывайте. Вот и смотрите, это, это маленькие это Вот И в этот период самореализации, для того, чтобы человек, ну, вошел вот в эту фазу, когда он а, уже, выр... ну, как у нас, взрывы душу, да, сначала там, ну, ну, как бы, любовь, дети, затем мы должны реализовываться уже, а, вот. И а, самое важное, это, это, можно сказать, самое важное, одна из важнейших таких возрастных, а, один из важнейших возрастных промежутков, когда человек должен, ну, как бы, реализоваться в профессиональном плане. Поэтому шамы, меняющие нос или его, ну, скажем, перекашивающие, то есть какие-то удары, какие-то, то они, конечно, препятствуют карьере. Они, конечно, указывают на то, что человеку не хватит, не, всегда чего-то недостаточно для того, чтобы... Ну, будет не хватать этого ресурса, удачи, именно удачи для того, чтобы совершить этот карьерный рост, переворот. Поэтому нос, анализируя нос, мы обязательно смотрим, вот, обязательно смотрим на то, чтобы у человека он был максимально идеальным ровным то есть не перекошенным надо исправлять его потому что перекошенность носа асимметричное его расположение вот деформированность это все конечно влияет на карьеру сейчас я все вам расскажу смотрите вот кроме вот этих общих мы еще сейчас будем уточнять ладно я вижу ваши все вопросы Нос сломал подростка, но если ему его поправили, наложили гипс, то ничего страшного. Ну, маленькая горбинка, ничего, ничего. Наоборот, исправление горбинки носа, это хорошо, потому что, ну, как бы это, это ровненький, чем идеальнее нос, тем, ну, благоприятнее в этот период, понимаете. А кроме этого всего, сейчас я еще расскажу вам. Смотрите, от 56 лет и до... Ну, нашего самого преклонного возраста за эти годы отвечает рот, зубы, линия смеха и подбородок. Почему так важно? Чтобы, э, ну, важно и с... понятно, что это можно говорить, что важно в принципе, там следить за собой, бла-бла, и надо там за зубами смотреть. Все, конечно, говорить легко. Все зависит от того, насколько там ну, есть возможность идти к этим стоматологам, исправлять что-то, прикусы, сделать зубы себе и прочее. Но на самом деле люди, которые рождаются с хорошими, крепкими зубами, они живут очень-очень долгую жизнь они могут прожить долгую жизнь хорошую долгую жизнь то есть у них есть все предпосылки если только на них не свалился там я не знаю какая-то онкология внезапно и человек сам запустил ее и все и как бы все покатилось у него был шанс выздороветь потому что хорошие зубы всегда говорят о долгой жизни ну так например у меня там есть в примерах человек, который э, там всю жизнь пил, <смех> не был вегетарианцем, вообще вегетарианство это не очень, кстати, хорошо с точки зрения вот, китайцев, но это отдельно. Вот. И, и, но имел хорошие зубы, отличные зубы, то есть и прожил, несмотря на то, что выкуривал в день по 2-3 пачки, 82 года. Вот, ну и то, потому что вот из-за сигарет этих заболел. Вот. Я хочу сказать, что хорошие зубы природы они могут дать, но человек, который, вот про подбородок сейчас, человек, который а, заботится о своих зубах, заботясь о своих зубах, мы заботимся как бы о нашей второй, ну о, о нашей как раз той части, полов, половины жизни, когда мы ну, нуждаемся в этой удаче больше всего. Потому что у нас как бы сила уже на исходе, и нам эта удача нужна, а поэтому нужно, ну мы в общем, если мы уделяем внимание губам, подбородку, зубам, зубам, то мы усиливаем свою удачу, мы ее улучшаем, улучшаем. По поводу цвета зубов я уже говорила на прошлый раз, что не нужно гнаться за белоснежными зубами, такими, чтобы прям отсвечивали, как новый холодильник Юрюзань. Это плохо с точки зрения физиогномики зубов если у вас будет альтернатива или выбор или вы будете определяться ну если между у вас станет такой вопрос выбирайте натуральные цвета нефрита зеленоватый желтоватый розоватый с точки зрения китайских диагоники эти цвета считаются цветами богатства здоровья успеха вот и ямочки это все смотрите вот видите, вставные челюсти прекрасно у мамочки в 60 лет, вставные челюсти есть сейчас, 94 года. То есть человек, она позаботилась, но она могла ведь ходить, любовь, она же могла ходить шамкать, все. То есть человек ставил челюсти, а вот у моего отца, например, у него, по-моему, от... Там, лет 42-43, что-то такое, ввиду заболевания какого-то, он там потерял все зубы. Но ему тоже 70 лет, и он очень хоро хорошо сохранился и бегает. В общем, и, довольный, и, и счастливый, и довольный, и еще даже жениться успел. Поэтому, а, то есть, здесь наглядно мы видим, что человек, который заботится, вот-вот-вот, знаете, вот, вот, есть шоу-бизнес с ярко-белыми винирами. Ну, не совсем есть, но как бы они э, венеры-венером рознь. Они должны, они бывают там жемчужного цвета, понимаете? То есть они не делают их вот такие белые, ну, э, непрозрачными. Я видела хорошие, такие качественные э, зубы белые, но они все равно, знаете, они как будто жемчужные, как будто у них глубина какая-то. А и видела также недорогие, но абсолютно белые, блестящие зубы, которые, ну, тоже многие улеры Вот. Дальше. Итак, смотрите, поэтому мы по зубам, по рту и по подбородку, вот эти как бы части, они отвечают за период 56 лет и смотрите шрам на подбородке нужно смотреть где этот шрам потому что например такая вот есть у нас здесь часть она соответствует 63 годам и как бы сталкивалась я с историей такой когда человек женщина пережила смерть своего отца он Умер у нее Дэн было 63 года, и у нее, по-моему, там бабушка умерла в 63 года. В общем, отец, бабушка, и она боялась, что у нее тоже отметинка такая вот, именно там, на той точке, которая соответствует 63 годам. И она переживала, что вот может, ну, как бы тоже ее жизнь прерваться. Но на самом деле... Этот шам может означать, что именно в этот момент, в 63 года, она уже знает, что этот возраст мистический, хотя у нас есть определенные мистические точки, когда люди действительно, там у нас есть возраст 27, это точка 27, и даже есть группа 27, да, звезды американские, которые именно в этот период умирают, вот, поэтому как раз нужно смотреть дворец жизни. Поэтому именно в 63 года, когда, она, когда наступит ее этот возраст, через, по-моему, 4 года, она будет вспоминать, переживать, и вновь для нее это будет потрясением, что... Но ей, конечно, нужно поберечься, потому что вот... Это если бы она не знала, к примеру, физиогномику, то 63 года прошли бы для нее, вот, ну она бы их запомнила в любом случае, потому что это тот год знаменательный, в который ушли ее там бабушка, мама, отец. И, ну дай бог ей остаться живой, я думаю, все с ней будет хорошо, но в любом случае это будет очень напряженный и сложный год. Вот таким образом отметинка даст о себе знать хотя она сама уверена, что тоже. Я там умиравшись, три года, но это, конечно же, не так. Можем ли мы, а можем ли мы скорректировать эту вещь, э -э -э -э -э этот поворот судьбы убрать? Ну, если сейчас мы знаем, например, что, допустим, там, если нам дерево не полезно, да, а у нас есть бородавочки, рост или шрам, что нам надо их, ну, не полезно, оно нас истощает то, удаляя родинки, мы, конечно же, помогаем себе достичь каких-то целей. А если нам полезно дерево, удаляем, решаем лишаемся ресурсы. Вот китайцы рассуждают так, вот тут и дело, значит, мы, его, мы их не трогаем. Значит, мы их не трогаем, мы просто реализуемся. То есть, кроме этого всего, чем больше, если это вам полезно, и если вы сейчас как раз находитесь в процессе, там, самореализации, то они могут еще и, ну, то есть они могут увеличиваться в размерах, но есть места, где они вредны, просто неважно, что это родинки, что это там папилломы или бородавки, они просто не, их не должно быть, мы их должны удалить. И я расскажу, где. Итак, смотрите, наше лицо, как и карта базы. 12 дворцов, да, суанин, которые вы изучаете в нашей школе, и так же как ЦВ э, Душу, разделено на 12 дворцов. Есть 12, вот, есть 12 дворцов судьбы, которые отражаются на нашем лице. И вот шрамы, они могут как раз указывать на проблему именно. В этом дворце в том числе, то есть анализируя лицо человека, мы можем сказать, что этот шрам, допустим, там, он мог... То есть, ну, наша жизнь, это не просто плоская какая-то кинолента, да, с одним сюжетом, фабулой, завязка, кульминация и развязка. В нашей жизни столько поворотов, столько ключевых моментов нам приходится пережить, встречи с людьми, предательства, расставания, различные повороты, там, карьерного, какие-то проблемы карьерного роста, дети и прочее, которые оставляют шрамы на нашем сердце. И, ну, есть годы, когда мы живем достаточно спокойно. И, естественно, мы можем, глядя на лицо, так же, как мы, вы читаете, что, вот, к примеру, там, в этом такте у вас будет там звезда академика, а также вы можете выйти замуж, то, все в бадзе. так Также и здесь, по 12 дворцам мы можем сказать, что, ну, отметинки и определенные увидеть знаки, по которым можем проанализировать судьбу человека. И я вам расскажу, какие то дворцы. А, я сейчас все скажу. Да, сейчас все скажу. Итак, смотрите. Самый главный дворец. В детстве крутилась, танцевалась, порезалась шрам, остался. Камила порезалась под левым глазиком. Но ничего страшного, я сейчас расскажу вам, не переживайте. Это вот видите, вот детство как раз вот эта часть, наше детство под левым глазом. Смотрите. Итак, у нас есть, приступаем для тех, кто уже слушал. Альбина, Нина, Елена и остальные девочки, которые уже у меня учились и все знают. Специально для вас и для тех, кто только пришел и изучал бадзи, и вообще знает много других обладает другими знаниями я расскажу интересную вещь вообще вам интересно слушать друзья вы не заскучали мы можем я просто могу сейчас начать отвечать на ваши вопросы частные и все вот интересно спасибо вам мои хорошие спасибо ну что тогда продолжаем наш интересный рассказ спасибо камила отлично спасибо анечка и, и Людмил, все спасибо девочки большое спасибо Ой, Елена Алексеевна, Алин, очень интересно. Спасибо. Итак, смотрите. Самый главный дворец у нас, конечно же, дворец жизни. И этот дворец жизни находится между бровями. Вот этот дворец, это дворец жизни. А плохо, когда это в этом месте, вот тут между, там, где у нас, скажем, Порой сходятся волоски, растущие из бровей, или эти волоски торчат. Это очень плохо, потому что, дворец жизнь должен быть чистым, гладким, хорошим, мясистым и плотным. Чем он более пухлый, мясистый, чем он более гладкий, тем более гладкой будет жизнь у человека. Морщины. Говорят о том, что человеку тяжело приходится, человек пережил какие-то потрясения. Или что его жизнь, она непроста, что она может разделиться на, на до и после. Поэтому мы, девочки, мы можем следить за этой частью благодаря всяким инъекциям и прочим, прочим. Вот, нужно, да, нужно что-то заколоть туда, потому что это может говорить о потере. Об утрате, там, то есть об утрате супруга, о каких-то больших потрясениях. Вот эта часть, она, она чем она более несистая, чем она более гладкая, тем более хорошая жизнь. Кроме этого всего, обратите внимание на ваши брови. Ведь именно брови находится у нас непосредственно а, близко к нашему дворцу жизни. Торчащие волоски которые направлены в сторону Дворца Жизни, китайцы называют а, стрелами, стреля... стрелы, значит, направленные в сторону жизни. Поэтому нужно а, удалять, расчесывать или состригать эти волоски так, чтобы стрелы не угрожали вашему Дворцу Жизни. Также не нужно допускать, чтобы этот, бровки срастались здесь, Потому что это будет означать, что в жизни появляются препятствия, которые необходимо проходить. Жизнь сложнее, труднее. А нужно их расчесывать, они не должны быть спутанными. Это дворец жизни, где нежелательно, чтобы были какие-то шрамы, родинки, бородавочки, попиломки. Потому что именно эти отметины, могут указывать на определенные сложности. Спасибо большое, Люда. Люд, за, за что? Спасибо и вам, спасибо большое. Вот, родинка, вы кулаках небольшая шишечка. Вот сейчас, подождите, пробровки. Итак, смотрите. Значит, поэтому мы следим за этим местом внимательно. Это дворец жизни. По дворцу жизни мы можем рассказать, насколько интеллектуален человек. Потому что сросшиеся брови будут говорить о упрямстве, о том, что человек продирается, несмотря на то, что ему не нужно никуда продираться, то у него все и так в порядке. Но он сам себе будет придумывать какие-то проблемы, а слишком далеко растущие брови. Конечно, они указывают на то, что у человека слабый интеллект. Росла посреди, удалила в 33 года, так как она начала расти. Ну и прекрасно, нужно отлично, что удалили, потому что здесь она, да, здесь она не нужна. Вот именно здесь, кроме этого всего, она не нужна у нас на переносице, на носу и на кончике носа. Родинки плохи, когда находятся прямо под носом, но родинки хороши, когда они находятся под губой. Вот как, например, у меня здесь есть родинка выпуклая, и я успокоилась, когда узнала, не Вот, а везде только можно было на лице поудаляло, поэтому все ерунда, ладно. Но это все еще было до, до Минсян. Вот. Ну вот, давайте продолжать. Потому что я сейчас расскажу вам. Ага. Далеко стоящие брови. Хорошее расстояние, ну, относительно того, с левой стороны или справа. правой. Смотрите, у нас идут основные точки по возрастам. Они идут ровно посередине. Поэтому мы рассматриваем именно вот эту центральную часть не справа, справа, слева, это все отдельно, это все отдельно, вот. Угу. А на подбородка ничего страшного. Вот что касается подбородка, например, розинка или попелонка, все что ниже губы, в этом ничего страшного. Это наоборот говорит о том, что, ну, это, вы понимаете, когда вы с возрастом, если дерево будет, вы, вы знаете, что для вас означает элемент дерева? Обычно это говорит о том, что человек начинает реализовываться, что у него что-то появляется, то есть, что у него, он чем-то увлечен. То есть на подбородке ничего страшного, все, что ниже губы. вот. Относительно а, шрама между бровей. А, вот насколько этот шрам большой, что... Я просто приведу вам пример. Смотрите, одна из моих подруг детства заболела ну, у нее там, в общем, как это называется, артрит, который изменяет, деформирует как бы, вот эти вот суставные как раз пальцы, локти и все остальное. И, анализируя ее лицо, мы увидели отметку как раз в том возрасте, который соответствовал вот этой вот, как бы, этой возрастной, этому, этому возрасту. И... Что касается, вот я вернусь к вот этому вот слайду сейчас. Вот, вот что касается ваших а, отметин. Посмотрите, пожалуйста, артроз, да, верно? Вот здесь на переносице у нас находится цифра 27. Это мистическая цифра. Это все уже на европейское, по европейским стандартам здесь написано. То есть и 27 цифра, точка, которая соответствует международному дворцу жизни вот этому. И этой точке, повторяю, китайцы уделяют огромное влияние, этому внимание этому дворцу. Вы же знаете, что я уже обмолвилась, что есть клуб 27-летних. Вы сможете их очень много перечислить. Ну, Эми Вайнхаус, да, которая вот дожила до 27 лет, и как бы все. Я бы хотела сказать вам: вот сейчас про этику астролога мы уже говорили, и мы затронули такую острую с вами тему тему шрамов. Что, в общем-то, опять же, страхи, страхи, вот именно здесь, между бровей. В возрасте 27 лет необходимо обратить внимание на, вот написали, Владимир написал, что у дочери в 5 лет шрам между бровей. Вот смотрите, когда она достигнет возраста 27 лет, Необходимо отнестись внимательно к вот этому повороту, в который может произойти в ее судьбе. Возможно, она решит куда-то уехать. Возможно, она поменяет свою, не знаю, допустим, там, поменяет профессию. Выйдет замуж за кого-то. То есть это повороты, влияющие, разворачивающие жизнь, вектор жизни просто в обратную сторону. Но э, это не значит, да, что у Эми Уанхаус была отметена э, э, здесь или травма, или шрам. Просто эта точка, она соответствует этому возрасту. Это э, такой важный возраст, очень важный возраст в жизни человека, 27 лет. Поэтому любые шамы и отметины, они как бы нам, ну, мы многие из нас проживаем вот этот возраст незаметно, ну, если вспомнить, то в 27 лет, я уверена, у половины из нас произошли какие-то изменения. Ну, я, например, решила родить второго ребенка. Там, несмотря на то, что было бла-бла-бла, там вот всякие, много было очень э, условий для того, чтобы он не появлялся просто категорически. Но не подходило это для моего образа жизни, моей семьи тогдашней, всего-всего-всего. Вот, Ну, как бы все пересматриваешь, и вот э, прекрасный ребенок. То есть, как бы что-то в голове проворачивается, в судьбе, внутри. И если мы начинаем анализировать женщин, человека, то мы находим. Ну, а относительно того, как у меня, допустим, это, да, у меня тоже была родинка, и я ее удалила. Ну, ближе к брови она, тем не менее, но все-таки вот именно в возрасте 27 лет, выдрать, вырвать, развестись, уехать, то есть вот так все это. А, поэтому дости, достигает возраста 27 лет, смотрит внимательно и просто аккуратненько за руку ее ведем. Для того нам эти знания и даны, не для того, чтобы констатировать, а для того, чтобы обходить, обращать внимание потому что ну, бежим мы убежим э, мы ночью без фонаря и напарываемся на а это своеобразный фонарик вот в этом возрасте будь осторожен иначе можешь там свернуть не в тот переулочек вот и все то есть э, и поэтому, повторяю, также китайцы считают, что здесь у нас находится третий глаз, то есть это очень важная точка, о которой мы должны заботиться. Это дворец жизни. Так, друзья, как наш вебинар растягивается, я уже рассказываю тут про дворцы вам. Продолжаем, сидим. Или я прям быстро пробегусь? И шрамы, конечно, здесь нежелательно. Их лучше зашлифовать. Вы не устали. Слушайте, интересно, поставьте мне хоть какой-то плюсик там или еще что-то, потому что, ну, я вас <смех> вот, я вижу, что вы здесь, но вдруг. Так, отлично, спасибо вам, дорогие мои. Ну, тогда продолжаем. Прекрасно, спасибо. Все, Леночка, Юлисманчику. Ой, спасибо, Кристин, Мирин. Спасибо вам. Все, Дарья Великая, очень медленно. Хорошо. Медленно, э, кому медленно, тот может прослушать завтра или послезавтра на скорости 2. Но э, я рассказывала не медленно, а очень подробно. Дальше. Итак, далее у нас следуют дворцы путешествий. Дворцам путешествий или путешествующие лошади называют еще многие мастера китайские. Вот эти вот части у нас они являются дворцами путешествий и чем они больше у вас как у меня например человека который в своей жизни приехал подождите пока для добрровей подождите мы еще к ним вернемся тем больше у вас вот эти вот именно, как у меня залысин или самые верхние части, как их называют, ну это не залысина на самом деле, тем больше у вас возможности в этой жизни путешествовать, тем больше тяги у вас будет, тем больше у вас будет а, в жизни обстоятельств, когда вам придется переезжать нет свою жизнь, то есть вот этот дворцы путешествий, ну а... Кроме этого всего, мы можем по этим дворцам путешествовать, также посмотреть знаки относительно того, что родинки там, бородавки, шрамы и все остальное прочее. Но это мы должны знать, что это у нас дворцы путешествий. А есть у нас дворец благословения предков, выбирающий часть вот здесь, вот косточки такие. Это поддержка наших предков, которая... Говорит о более спокойной жизни или же о том, что у нас поддержка предков – это наша внутренняя сила, способность противостоять миру, способность добиваться цели. Поэтому такие вот у, у многих правителей, у них лоб такой мощный и здесь такие две шишечки, которые символизируют, как раз являются дворцом благословения. Далее, дворец родителей находится ниже дворца благословения и соответствует на, на, э, одна сторона мать, другая отец. У нас есть женская половина и мужская половина, инская и янская. Женская это правая, мужская это левая, поэтому шрамы, отметины или какие-то другие э, эти... Сильно умная этим службом. Видите, как прекрасно? Вот эти шишки как раз говорят о уме, о способности добиваться. И отношения с родителями, вот здесь вот, там, в этих частях, это практически середина лба, шрамы любые отметины, они говорят о том, насколько хороши, или могут испортиться, или может быть травма какая-то. Э -э у вас отношения с родителями. По ним, по особым отметинам, по гладкости их. Вот, мы можем, по родинкам и прочим, и прочим, мы можем говорить о том, что... Ну, понятно, что наше лицо, наше лицо, оно отражает что-то такое прям вот, ну, экстраординарное. Поэтому здесь мы можем увидеть проблемы с родителями. И посередине. У нас находится дворец власти. Вот, дворец власти говорит о том, насколько человек склонен к власти, способен. И какая у него есть, какой у него есть для этого потенциал. То есть, по сути, как бы вот эта часть, она выпуклая родинка, там, где отец действительно конфликты с ним были. Вот, Камилочка, видите, это вот-вот указатель такой. И у многих руководителей, у сильных мира всего. У них вот эта часть, она такая несистая знаете, такая прям шишечка. Вот она говорит о желании, стремлении к власти, стремлении к господству. То есть это тоже как один из элементов. Это не обязательно, что они все должны быть шишками. Ну, как бы. Вот, когда морщина в дворце власти, шрам от оспы, так, четко шрам от оспы. Итак, дворец недвижимости, друзья мои, дворец недвижимости находится у нас под самым бровями. Поэтому, чем больше это расстояние между бровями и глазами, тем считается лучшим шрамы и вечная морщина от фуражки это о чем Фу, от... подождите альбин альбин на курсе разберем пока слушаем пока слушаем не разбираем вот потому что а то сейчас да вот сейчас я все расскажу виски про виски тоже и смотрите, значит и э, относительно того Насколько у нас здесь шрамы отметены, они говорят о том, ну, во-первых, это часть между бровями и глазом считается. Поскольку она считается дворцом собственности, дворцом недвижимости, то она должна быть хорошая, несистая, гладкая, без повреждений. Заботимся о ней внимательно. Выделяем ее, когда ставим целью себе обрести недвижимость или купить квартиру, чтобы она у нас блестела, была гладкой, чтобы ее не покрывали волоски, не зарастали до самых там век или не торчали, стрелы на дворец недвижимости, чтобы не падали. Волоски поэтому нужно причесывать чтобы они ровненько лежали, воском каким-нибудь их. Иначе они угрожают дворцу недвижимости. Шрамик под правой бровью, ничего страшного. У нас два дворца недвижимости. Вот эти, это, это часть дворец недвижимости. Но там нужно смотреть еще по годам, ладно? Поэтому пока мы говорим про дворцы. Вот. Под глазами у нас дворцы. А брови, брови. Брови у нас соответствуют дворцам братьев и сестер. Это дворец братьев и сестер. Этот дворец говорит о том, брови говорят о том, насколько тесная связь у вас с братьями и сестрами. Кто помогает вам? Вы, им или они вам? Но вообще по лицу можно сказать, насколько помогают братья и сестры вам в жизни. И если мне помогают брать, значит, и если брови хорошие, густые, ровненькие, волосок к волоску, хорошего размера, то это говорит о том, что связь с братьями хорошая, они помогают, поэтому без бровыми не ходим. Идем делаем какой-нибудь татуажик, рисуем их, если рука твердая, они а не дрожит как, например, у меня уже с возрастом стало дрожать, поэтому я исправила это уже благодаря специалистам хорошим. Спасибо девочкам. Вот. Заботимся об этом для того, чтобы содержать, потому что мы, те, кто особенно проходил дзевую душу, знают прекрасно, что дворец братьев и сестер, это еще связь с нашими друзьями, близкими, теми, кто является, входит в этот дворец братьев, Поэтому мы заботимся о своих пробках. Этот дворец братьев, он соответствует ну, хорошим отношениям, общению ну, и так далее. А на самом деле мы можем посмотреть, анализировать человека по его лицу. Это мы уже применять будем хитрости с вами, для того, чтобы усилить, скорректировать и прочее. Я, уже, я повторю, что китайцы не очень практичные, поэтому у них нет просто знаний ради знаний. Поэтому они говорят, что делайте вот так, и будет вам хорошо. Ну, ставь там, бросай монету, еще что-то, еще что-то, переставляй плиту, перевешивайся, ставь дерево в туалете, и, ну, вы сами знаете. Поэтому и здесь то же самое. Если мы можем поставить дерево в туалете и нейтрализовать, да, вот эту энергию, там, уходящей воды, еще чего-то, вот, плохое, ну, поставить растение, то... Со своим лицом уж мы вольны делать все, что угодно, поэтому укрепляем и наблюдаем, насколько у нас улучшились отношения с нашими самыми-самыми близкими друзьями, с братьями, с сестрами, вот, шрамы, отметины. На этой, в этой части, в этой области, особенно глубокие шрамы какие-то, разрезающие, изменяющие, вот, они, конечно, говорят о разрушенной связи, о ссорах каких-то, о перепите тех, которые у нас произошли, может быть, не дай бог, конечно, с нашими братьями и сестрами, и с нашими, ну, и препятствуют, да, помогаю у меня, хорошие брови, видите, прекрасно, Леночка, вот, Теперь мы знаем, у кого хорошие брови, тот, значит, помогает. Тому можно, значит, набиваться в друзья, да? Ну, это вот уже совет из курса, да, такой. Вот, смотрим, у кого густые бровки, хорошие. Угу. Помогает. Бородавка, ничего страшного. Мы же сказали, что смотрим элемент дерева. И все. элемент дерева. Бородавка или родинка не имеет значения. Это одно и то же. Если вам дерево полезно, не удаляйте ни в коем случае, потому что лишите себя определенного ресурса. Ну, и если по медицинским показаниям она вам не вредна. Или с эстетической точки зрения она вам не мешает. Так что здесь. Следующий дворец это дворец нашей сексуальной силы, дворец нашего, дворец детей, дворец э, репродуктивных органов. Это дворец детей. Наталья, шрам на правой брови означает какую-то проблему с сестрами, с женской половиной, с подругами, может быть, непонимание или предательство, и какие-то препятствия. То есть помним, что у нас братья, сестры, женская половина, мужская половина. И, как бы, конечно, этот шрамик может указывать на ссору или на какое-то предательство, на какие-то обиды. То есть это все нужно смотреть по вашей индивидуальной жизни, что там у вас было? Нужно вспомнить, нужно проработать что-то. Ну, как правило, говорит, да, борода или усы у женщин. Ну, вот относительно, да, а борода или усы у женщин. Вот сейчас я вам скажу как раз относительно бороды. Относительно бороды. Вообще, борода у женщин, сразу почему-то я вспомнила анекдот, помните, как это? Показывали в цирке бородатую женщину продатая женщина или там мужчина с грудью. Ну, цирк уродов, как считалось. И вот, учитывая то, есть, наша, какая толерантность в мире сейчас происходит, да, вот, директор цирка подходит и говорит, там, друзья мои, вы уволены, они говорят, а что такое сидят все эти продатые женщины? Он говорит, ну, теперь вы не считаетесь уродами уже, вы уволены. Так вот, вы не переживайте. Все, что касается бороды нашей, которая естественно с возрастом растет, вот, поэтому мы помним, что у нас определенные дворцы. Лишние волоски, волоски, они не считаются хорошими, потому что у нас волоски, вот бровки, бровки должны быть идеальны, ну как идеальны, они должны, как бы, никаким нашим другим дворцам не угрожать, в частности не должны угрожать дворцу жизни все, дворцу недвижимости не должны быть спутанными, вот а относительно того что у нас тут на подбородке есть сейчас вам расскажу тоже здесь тоже они не должны да конечно не у нас у всех уже это продавцы господи, ничего говорить там? надо выщипывать и все ну не чтобы у нас же нет перспективы с бородатыми женщинами работать за зарплату поэтому Будем выщипывать. Вот, дальше. Итак, если у нас темные круги, или здесь шрамы, или вот тут, как бы, как раз-таки, ну, про родинки это отдельная тема курса. Отдельная тема курса. Я про родинки сейчас не буду говорить. Я говорю о том, что вот самое-самое, но ну, как бы, это когда они растут у нас вот во дворце жизни, шрамы, на носу. Вот сказала уже, да, что только под губой и ниже уже. Это не считается плохо, а даже может быть где-то хорошо. Вот дворец детей должен также быть у нас не синим, не синюшным, не впавшим, не отекшим. То есть мы следим за этим дворцом, ну, анализируя жизнь человека, и видим, увидев какие-то там изменения, синие круги под глазами, мы можем говорить о том, что у человека, но ну, с вертильностью что-то у женщины не так. Или проблема там, проблемы, проблемы с детьми, может быть, с деторождением, вот. ну, какие-то проблемы в плане вот этих детей. Так что это дворец детей, по нему мы тоже можем анализировать судьбу человека. Нос считается, вот эта вот часть, спинка носа, она считается, относится к дворцу здоровья. И на спинке носа, конечно, у нас тоже не должно быть никаких отметен шрам, ну, нежелательно, когда отметины шрамы какие-то, деформации, потому что это говорит о здоровье, о хорошем, крепком, вот, об отсутствии каких-либо заболеваний, поэтому должна быть такая лучше, когда нос хороший, большой, несистый, с высокой спинкой, вот. Нежели он плоский, там, ну, с вмятинами, то, то есть горбинки, горбинки, это, понимаете, нос, это уже гора. Это относится к категории горы. Если какая-то небольшая горбинка, ну, знаете, когда пришла пора носить очки, я, например, поблагодарила свою горбинку, вот я поняла, для чего она мне была нужна вот искривилась внутри перегородка затрудненное дыхание здесь конечно нужно исправлять потому что это здоровье вот это здоровье и все изменения носа в лучшую сторону мы понимаем что они влияют на дворец здоровья но ни в коем случае не уменьшаем и не удаляем вот эту вот э, часть несистую часть на кончик нашего носа потому что это дворец э, этот дворец богатства, и разваивается ну, ничего страшного вот вот это у нас кончик носа это дворец богатства а гординка может повлиять на ну во первых нос это у нас еще реализация так он также относится у нас к средней части нашей, возра... соответствует соответствует 41 51 год и идеальный нос когда мы строим карьеру мы сейчас говорим о дворцах, есть у нас еще по горам, еще по возрастам анализ, поэтому, конечно, горбинка может препятствовать тому, что вы поставили себе цель достичь какую-то цель в карьере, а у вас эта горбинка, она уменьшает, понимаете, то есть вот здесь вот, может быть, препятствие. Моя одна девочка, вот у меня я про нее часто рассказываю, как раз в Ассоциации вертолеты России управляла отделом маркетинга, у нее тоже горбиночка, ну, прям такая ярко выраженная была, И когда она исправила, одну Нос, то ее наконец замов ей уже там лет 38 была она 25 лет он там работала она сразу перешагнула на начальника отдела маркетинга то есть все вот в этот период возраста 41 до 51 года нос играет хорошую такую знач значимую роль и хороший идеальный нос может препятствовать вот курнос и нос тоже хороший нос может способствовать гладкой и отличной карьере. А также, повторяю, это дворец здоровья. и по этому дворцу здоровья мы смотрим все шрамы, все какие-то там изъяны, все это может указывать на ну, патологии здоровья. Вот. Относительно того, насколько нос там крылья носа распахнуты или наоборот прижаты это все все отдельно не на курс я об этом конечно буду рассказывать вот курнос и нос это хорошо отлично Но главное чтобы не были видны вот эти дырочки отверстия вот это не очень хорошо вот чтобы не были вот эти крылья такие большие потому что все-таки считают что ну, как бы все вот эти вот наши веки рот нос они все должны быть защищены каким-то образом То есть э, рот должен смыкаться чтобы не было вот этого эффекта э, маши малиновской вот чтобы у нас губы губы вернее смыкались чтобы все было хорошо я... вот. а, продолжаем ну и кончик носа, повторяю, это дворец богатства, и здесь по носу, насколько он мясистый, был такой нос с крыльями, вот, да. Поэтому Магомаев и жил очень долго при посольстве, там Азербайджан, по-моему, или чего, с Синявской, долгое время у него не было своего жилья, и он вообще не был к материальной жизни привязан, Магомаев. Он был творцом, понимаете, вот такой с крыльями, вот, о нем все заботились, сам он не умел ни копить, ни откладывать, ничего. Ну, благодаря друзьям, как, например, тем, которые сейчас тут у нас, как, забыла, фамилию-то, Вегас у нас построили, и этот Экспомол, и его друзья-то, у нас же есть этот концертный зал, имени Муслима Магомаева на казе. Вот как раз друзья, которые о нем заботились, они ему посвятили сейчас все это. Крылья на носу. Если крылья на носу, то что? Ну, крылья имеется в виду распахнутые такие, крылья носа торчат. Ну, человеку трудно сохранить богатство. Вот, все. Агаларов, точно, да, Агаларов. Агаларов, ну, это вот сын Таймин, а это же отец, друг Магомаева, долгий. Вот, которые о нем заботились. А что, у Магомаева и Синяевской детей не было, ничего не было. Вот они, я говорю, много лет они жили э, там, при посольстве, э, в съемных домах, в домах друзей. То есть такой образ жизни у них был. Творцы, путешественники, расточители. Нам, конечно, это не подходит. Нам нужно копить все. Продолжаем. Так, кончик носа должен быть хорошим, мясистым. Не надо делать его острым, тонким, вот идеальный нос. И, словом, нос у нас дворец богатство, и повреждения на нем, или еще какие-то другие отметины влияют. Мы по ним можем прочитать проблемы какие-то с богатством. Вот. Итак, посмотрите, пожалуйста. Есть у нас дворец подчиненных, он находится на подбородке. Вот, а, брови у него жирные. Вот и друзья помогали точно, Леночка, абсолютно верно. И вот эти части, друзья, посмотрите. Вот то, о чем я вам говорила, дунисмержного этичек, не вижу, конечно. Вот здесь видите, вот припухшие. Вот это дворец брака у нас. Вот под глазами, под бровями идут сюда ближе к вискам. Вот у меня они впалые, поэтому. Умолчим. Вот. А вот, например, у Дуни Смирновой они выпуклые, такие пухленькие, розовые, э, мясистые, и они говорят о том, что в браке у нее будет, вот, в браке. Ну, вот они друг другу все помогают, кавказцы, так что, ну... Это на самом деле, да, этнические различия, как многие бывают, тут, тут как бы не у всех у жены, он разные бывают. Бывают седые, бывают с изломом, бывают спутанные, то есть там кажется. Вот. Поэтому вот эта часть она должна быть хорошая, мясистая, выпуклая, как бы впадины или отсутствующая во дворце, отсутствующий дворец брака, бывают такие вмятины вот здесь вот. Пигментацию на носу лучше убрать, да. Мешает богатству. Нос должен быть гладким, блестящим. Вот. Хайлайтером его выделяйте. Он тоже. Это тоже неплохо. Кончик носика. Это же два богатства нашего. Отлично, по фэншуй, По физиогномике отлично. Вот. Кончик носа раздваивается. Здесь тоже много-много. Так, над, под нижней губой шамки что-то означает. Так, Людмила, вот относительно шайников под нижней губой это нужно смотреть уже по точкам, с какой стороны, какому возрасту соответствует. Вот, ну, повторяю, что э, относительно дворцов этот шам, он не несет никакой угрозы абсолютно. Самое главное, друзья мои, чтобы у нас были... Беспокоимся о том, чтобы наш дворец жизни был защищен, дворец здоровья и дворец богатства. Ну а тем, у кого, например, вот такие впавшие виски, как у меня, например, вот нет припухлости, и у кого, ну, условно говоря, проблемы с браком, например, мы можем сказать, что там, ну, что там были разводы, там какие-то. Ну, много всего, да, перипетии какие-то. То есть вот это все корректируем причесочками вот разными, тоже хайлайтерами. Но мы же понимаем, что для нас, как для консультантов, важно читать судьбу по лицу человека. В верхней части носика, то есть в верхней части носика, где дворец брака, шрам, где дворец брака, а есть, что это означает, может быть, это означает развод, или это означает, ну, нужно, во-первых, посмотреть по точкам, которые соответствуют этой, височной доли именно этой, а во-вторых, ну, если у вас идеальный брак, если у вас все в порядке с мужем, не было никакого развода, вот, и не было никаких проблемных отношений, которые оставили глубокий след в вашей жизни, или, например, есть определенное препятствие то есть, для того, чтобы то мы тогда избавляемся от этого шрама. Поэтому давайте проанализируйте, пожалуйста, вот с этой позиции ваш этот шрам. Но вообще, Ниньсян рассматривает, Ниньсян ведь это характеристика, а, анализ судьбы по лицу, судьбы на кончике носа в детстве, упал косметический шовчик. Ну, ничего страшного, он, он же у вас мужчина. Натали, а если кончик носа раздваивается? Во-первых, раздваивающийся кончик носа может говорить ну, о, о многих вещах, а с точки зрения дворца богатства он может указывать на два источника, две работы, две профессии. То есть, каким проанализируйте, если это ребенок, например, ну и еще нос может только говорить о как бы это нос это у нас горы, нос двойной, если где, то это обилие талантов, способность реализоваться способности к самореализации, поэтому смотрите, как использовать этот раздваивающийся кончик носа, но это неплохо, он не делит судьбу пополам, вот, он не раздваивает, как, например, морщину на лбу, которая вот здесь, вот в участке 27 лет, во дворце жизни, вот это плохо, да, это плохо, это говорит о трудностях. Он раздваивающийся носик, носи, как, например, у нашего знаменитого, как его, господи, ну, актер французский, там, Гаргантюай Пентагриэль-то играл, Депардье, да, у Депардье, посмотрите, Жерар Депардье, спасибо, да, вот вылетело из головы, да, спасибо, девочки. Посмотрите, какая у него харизма, сколько у него талантов, он винодел, он актер, и он сейчас снимается до сих пор, то есть это мужская сила, это способности к огромное количество энергии и, повторяю, ресурс и самореализация. Поэтому развивающийся носик, а актер винодел, да, два направления, то есть у него вот два таланта таких, вот. Но я хочу поговорить с вами о дворце подчиненных, о том, вот, подбородок у нас, это дворец наших подчиненных и дворец слуг, как э, э, в Душу, например, я не знаю, как в подзысу они у вас э, по манфорду кубню, но в «Дзывы Душу дворец подчиненных, дворец слуг, Дворец друзей, так называемых, говорит о том, насколько человек способен делегировать полномочия, насколько ему будут помогать его слуги, то есть способность управлять и делегировать свои обязанности. Будут ли у тебя подчиненные? Будешь ли ты над ними ими повелевать, будет ли у тебя поддержка, или ты сам впрягаешься и сам все решаешь, сам вместе Подбородок вообще он должен быть. Ну, он говорит о второй половине жизни, о ее стабильности, о спокойствии и о хорошей, качественной жизни. Друзья, два часа пролетел на сегодня я закончила все. Вам было интересно? Я смотрю, никто не убыл из наших рядов мне конечно безумно с вами приятно друзья я бы могла рассказывать вам и рассказывать еще